Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, Вадим Журавлев, школа ножевого боя «Рать», город Санкт-Петербург, адрес ударников 17, корпус 2, мы вас здесь приветствуем и всегда рады. Понедельник, среда, пятница, 8.30, начало тренировки, занятия бесплатные, тренировка длится примерно до 11 часов вечера. Занятия проходят в форме открытого ковра, куда может присоединиться любой желающий, весело провести время, выбрать себе спарринг-партнера по силам, найти новых товарищей. Собственно, welcome! Также у нас открыт набор в группу выходного дня. По субботам в дневное время примерно в 3 часа дня. Мы занимаемся углубленным изучением ножевого боя. За эту тренировку уже идет небольшая компенсация, не секрет, 500 рублей сноса. Соответственно, также призываю вас записываться, приходить и заниматься. Также по выходным, по воскресеньям. Короче, по выходным я еще и в церкви занятия веду. Тренировка тренировкой, но она будет всегда скучна и на долгой дистанции неинтересна, если у тебя во-первых не будет развития, а во-вторых, если ты не будешь разбивать тренировочный процесс игровыми элементами. Про игру псих на рынке вы по-любому в курсе. Псих на рынке! 130 тысяч просмотров. Обоютки продолжаем. Есть еще ряд интересных занятий, которым можно разбавить тренировочный процесс. Во-первых, наша любимая развлекуха, каждый сам за себя. В центре поля, на определенной оговоренной территории, сходятся бойцы клинком, к клинку. И по счету 3 начинается разбег 2-3 секунды на оценку и начинается бой, каждый сам за себя полноценный дезматч. Не запрещено колоть рубить в спину. Не запрещено объединяться против какого-то отдельно взятого товарища. В итоге должен остаться только один. Также хорошо разнообразит тренировочный процесс, если вас мало, игровой спарринг с потерей конечности. То есть, если вы деретесь и получаете рубящий вашу вооруженную руку, вы вынуждены сменить руку и вести уже поединок на левой конечности. Если вы получаете удар в ногу, вы присаживаетесь на одно колено и в такой позиции продолжаете поединок. Мягко. Мягко было, да? а рука не Нет, не прошло. Ну все, все, вставай. Вторую ногу забрали, встаем. Поединок заканчивается, когда вы теряете либо две конечности, либо получаете колющий корпус. Также хорошо в толпе работает развлекуха один с ножом против 10 невооруженных. Иди сюда, мой сладкий сахар. Его кидай. Ребят, вы его почти уже окружили мясом, завалите. А ну, Просто, боюсь, его не Задача невооруженных ни в коем случае не вывести из строя ножевика, Пожалуйста, не поломайте друг друга. Задача просто иммобилизировать вооруженную руку напарника, соответственно, при этом не получив рез или укол ножом. Кто получает укол или порез, тот отходит за пределы определенной территории в оговоренный участок. Очень важно, чтобы это был именно оговоренный участок. У нас, допустим, это ворота, где человек с ножом все еще обороняющийся, понимает, что все мертвые стоят в определенной зоне. Все мертвые считают громко, вслух, четко, до 10 или 15, зависит от количества. И таким образом обороняющимся дают понять, что скоро у него очередная волна респауна. Также неплохо работают статичные спарринги, про которые мы также уже делали видео. Это, грубо говоря, тоже спаринг с полноценной выкладкой, со всеми включенными зонами для поражения, только ступни приклеены как будто суперклеем. Я надеюсь, эти развлекухи помогут разнообразить вам тренировочный процесс. А мы, собственно, продолжаем. Ждем вас на наших тренировках. До новых встреч. Школа ножевого боя Рай.